Вот, друзья, сегодня у нас, у нас сегодня 25 ноября. Вот этим свинкам у нас 5 месяцев и 5 дней. 20-го было 5 месяцев. И сейчас, давайте, 5 месяцев, 5 дней. К середине декабря начнем уже крупнее вы... выбирать и убирать на мясо. Сначала пойдут крупные, а потом там те, которые помельче. Кормежка у них постоянная. Вон, видите, корм есть. Но сытые не сильно на него и накидываются. Едят кому надо, по надобности. Такой вопрос. Чем кормишь, напиши, расскажи. Сейчас пойдем ко мне в кормоцех. И я вам покажу, я там нарисовал таблицу, чтобы вам было понятно. А то я объясняю, пишу, и все равно многие не понимают. Мне также ж, вчера вышел ролик, типа ищу секретаршу в кабинет. Мне уже сегодня раз в пять звонили, что я ищу работника для своего хозяйства. Нет, не ищу я работника для своего хозяйства, то был чисто прикол. А то мне уже и жена говорит, что ты там за секретаршу себе ищешь. Начался такой хай, что О -о -о". То был прикол просто, я же говорю, только секретарши не хватает. Будет секретарша под Новый год. Это жена у меня будет уже дома под Новый год. Ну тут постоянно со мной мне помогать уже чаще. А то уже начали писать, звонить. Не, на работу мне не надо. И рабочих мне тоже не надо. Секретарша не надо. Ну то уже такое. Шутки шутками. Давайте по-серьезному. Значит, показываю, они сейчас у меня едят гровер, они у меня сидят на гровере, на финиш я их не перевел, пока держу на гровере, и не знаю, я буду переводить на финиш или нет, меня устраивает такой корм, смотрю расход корма не сильно идет то есть ну, меня все устраивает, и так само их рост тоже устраивает, ну вот буквально я ролик снимал 4 месяца и 2 недели, а сейчас 5 месяцев и 5 дней и разница уже какая ну я сам вижу так редко замечаю вам будет это кто следит за каналом более заметно это от моего каштана поросята свиноматка Машка вот у меня кормоцех здесь я занимаюсь чисто кормами и пока показываю вам вот я нарисовал таблица для сейчас я двери закрою а то солнце бьет о, а так будет лучше таблица для ровора за смотрите у меня только пшеница ну вот зерноотходы у меня только зерноотходы но если у вас есть ячмень кукуруза и пшеница то это все делите допустим чего у вас больше чего меньше сами у меня только пшеница я даю 79 процентов 79 килограмм зерновой группы в вашем случае это может быть разное наименование соя шрот или макуха без разницы 17 кг только соя не сырая а то мне пишут а сырую можно, сырую нельзя надо сою или макуху или соевый шрот и также премикс я использую водолага 4% 4 килограмма и это все выходит 100 килограмм готового корма гровера гровер использую от 30 и там до 60 до 70 до 80 там уже каждого по желанию я на данный момент тех что показал вам кормлю без остановки Ну, пока дальше кормлю так как вот, вот так и кормлю на этом у меня сидят те что мы взвешивали у 60 дней, то есть у них уже по 30 там плюс. Я их уже перевел на этот гровер И сидят итальянцы тоже на этом корме. То есть на этом корме сейчас все сидят. Старт у меня уже закончился. Старт уже я не делаю. Последнюю партию сделал, раздал, все, уже нет. Уже сейчас все сидят на этом. Потому что поросят пока нету. Будут поросята будем начинать уже тогда. Пред, старт, старт. И вот тут а вот меня весы. Вот весы маленькие, допустим, где я премикс. ну что такое там. Я делаю просто за одну ходку мешалка у меня, бетонная мешалка, 125 литров. И я делаю не 100 килограмм, 100 килограмм я никак в этой мешалке не вымешаю, я делаю 50 килограмм. Делю это все на вот, допустим, премикса 2, и сои 8,5, зерновой группы, ну, понятно, было 840 а так 39,5. Я думаю, вот так вам уже будет понятно, поставьте паузу и все. Это, что касается гровера. Старт после отъема, когда я делаю отъем поросят, если у меня есть предстарт, то есть готовый, готовый предстарт, в мешке, то я скармливаю предстарт и потихоньку перевожу на старт. Вот у меня старт БМВД. И я мешаю БМВД старт и даю им и кормлю стартом до 30 килограмм живого веса пара Дальше перевожу на вот это. А я потом уже в конце смотрю по, по факту. Ну смотрю уже как, нравится, мне нравится как они идут. Если хорошо идут, уменьшу сою, ну то уже такое вы сами поймете. Соевый шрот. Сейчас я открою, чтобы виднее было. Вот соевый шрот я покупаю. Вот так он выглядит. Соевый шрот, соевая макуха, без разницы. И то, и то, все годится. Вот. Дроблю на ну Я же не буду такими частями мешать. Есть вообще крупнее куски. Дроблю. Вот выходит уже дробленый. Дробленый соевый шрот. Я уже начал на крупней. Решится дробить и нормально выходит. А то выходило просто как мукаша можно лепешки лепить. Вот такой. Соевый шрот. Это уже готовый у меня, надробленный. А это надо дробить. Я беру понемногу, по 150, по 120, 100, по 200 килограмм. Купил себе там сразу и пользуюсь. Заканчивается, поехал, взял. Где беру, я вам уже скидывал. Видео шорт. Коротенькое видео. Вот там я беру. У Мерефи. Город Мерефа. Ну вот так. И вот сейчас я буду делать вместе с вами гроверный корм вот такой вот и посмотрите как я делаю у меня то есть, вот он уже сделанный вот это готовый, бери и насыпай в кормушку, в бункер самое первое что я беру взвешиваю, это соевый шрот у меня все идет на На пополам. Если 17, значит, килограмм. Я делаю 8,5. Я делаю все себе для себя для своей бетонной мешалки на 50 килограмм готового корма. Больше она не вымешает. ровно 8500 должно быть 8500 есть 8500 беру премию у меня уже готовые ведерки и высыпаю туда чтобы было уже 10500 двери открылись Вот так. Десять 500 Так просто видней поле. Еще чуть-чуть добавить. Фремикс ведерка, оно а... не выдыхается, не, не, ничего. И не надо в том мешку. Каждый раз копошиться. взял крышечкой закрылась до следующего раза все вот у меня слоя и фреймикс есть теперь мне надо туда без одного килограмма 40 килограмм зерновой группы я буду делать так как я делаю я уже не взвешиваю ведра по 10 килограмм я и так знаю сколько должно быть пшеницы То я так когда видео снимаю то я взвешиваю когда, когда я сам, я уже знаю по ветру, у меня вот эта вот линия, это ровно 10 килограмм. Но, ну, уже рука набита каждый день уже. И там если плюс-минус, там оно роль особо не тарает. Так, бросаю 10 килограмм зерновой, потом свою спрямится. 20 зерновой есть, надо еще мне сюда 20 килограмм зерновой группы. Но я вот эту часть хорошо размешиваю, где премикс и макуха. А потом добавляю еще два ведра, ну 20 килограмм без одного килограмма зерновой группы. И корм готов. И вот так оно у меня ну, минуты 3-4, бывает куда-то пойду, что-то делаю, оно тут мешает, расколачивается. Пришел, поставил мешалку назад, высыпал еще 20 килограмм зерновой и опять оно там минут 3-5 колосматит. И все, и в ванную высыпаю, ну, сейчас покажу, как оно. Вот, размешала у меня, допустим, первую половину, я засыпаю вторую половину. Ну, мне тут точно прям грамка до грамки зерновой группы не надо, поэтому я сильно не заморачиваюсь. Вот и все. И получается 39,5 кг зерновой группы, 8,5 половиной сои и 2 премица. Размешается и можно давать высыпать в бункера. У меня тут, там, везде насыпано, это так. На, а то, ну, на